Ну всем Белкинс, но я, раз я нахожусь на поле ОПС в Японии, здесь, в принципе, достаточно большое количество людей, вот игра началась, люди вот, пошли, в принципе, туда же на игру, здесь, в общем, место отдыха, оно же здесь же и этот самый, сказать, перерывы между раундами, здесь отдыхают. О, парень или со снайперской. Конечно, с такой здоровой, дурой играть. Тяжеловато, я так думаю. Ну, в общем, вот, здесь вот продают шары, напитки, а также тестируют оружие. То есть тестируют, сколько там у тебя выдает. То есть, чтобы не больше, ну там, 0,9 джоули, там 0,96 там где-то. Вот. Значит, в принципе, там вот стоянка находится для машин. Там вот чуть дальше, там для мотоцикла, в принципе. Ну, это самое. Если бы на мотоцикле приехал, как бы так, как машины нет пока. Сейчас пойду, в принципе, попить, возьму что-нибудь еще. Ну и дальше включу, покажу, как там уже самопроверка и как там в игре идет дела. Все, до связи. No, welcome. Ну, в общем, вот я здесь уже внизу. Значит, сейчас обеденный перерыв, я немного пройдусь, поснимаю. Ну, здесь вот пристрелочный тир стоит на 20, 30, там, и 50, 60 метров, там, примерно, так вот. То есть, здесь вот люди пристреливаются, там, гранатами и всяким таким. То есть, там, вот, значит, места для отдыха, то есть, вот с чем... Бегают в основном японцы. Но ну, прицелы, конечно, вообще мощь. Подстволки. Тут вот тоже стоят разные виды. Мушкеты всякие там. Барат. Дробовик. Там подобные всякие вещи. Вот. Там выдают бесплатно... Как бесплатно? Платно обеды. Кто хочет, ну, там, 500 йен платишь и можешь покушать. То есть, ну, в принципе, народу, как видите, много. но ну, и много тех, кто вообще без формы бегает. Ну, там, в обычных, там, футболках, там, майках. То есть... Как сказать, покемонов здесь хватает. На самом деле, много в форме бегает. Но в форме они, так скажем безликой то есть без каких-то знаков отличия, просто форма так мне надо вот сейчас взять с собой номер показать мне дадут этот обед честно горячий нет はい、172番さん、生姜焼き ほら、150です ありがとうございますありがとうございますちょっと、一人とありがとうございますはい、いらっしゃいませーすはい、はい、 вот сказали, до часа двадцати у них обед, сейчас здесь вот все кушают. Кстати, горячий вот, вот такой вот обед тут, значит, рис, свинина, такая жареная в целом соусе и нет самый там, краги что ли, что-то в этом духе. Сейчас пойдем перекусим, ну и потом я дальше сниму. Сейчас вот, кстати, те, у кого есть пистолеты и кто быстрее поест, они могут в этот самый пойти пострелять там. То есть там сейчас пистолетные баталии идут. Вот, то есть тут у нас карта. Каждый раунд, она, ну, положение вот этих вот точек, где кто появляется, меняется. То есть с правой стороны это гора, с левой стороны это там низина. То есть, и вот перебегаешь так вот через, через горку. В принципе, нормальная карта. Много очень всяких вот таких вот укрытий там разных. Вот. Но я потом возьму камеру на поле, там поснимаю, еще. Все, до связи.